Яркие, эргономичные, комплексные решения от VR Magazine. Идеально сочетающиеся и гармонично дополняющие друг друга. Создающие микроклимат комфорта и эргономики в офисе и дома. На любой вкус, с возможностью дополнить любое решение другими модулями от VR Magazine. Уникальные концепты от геймерской тематики до бизнес-сегмента. Возможность открыть для себя что-то новое и получить неоценимый опыт и консультацию от наших специалистов. 5 лет гарантии, бесплатная донатация. Оставка и мебель от ведущего украинского производителя «Барский». Все это в фирменном шоуруме «Барский», который находится в самом сердце города Днепр. Приходите к нам в шоурум на кофе по адресу город Днепр, улица Шевченко, 14.